Всем привет! Сегодня мы сделаем практику для кету. Как мы помним, кету питается духовным, поэтому можно выбрать любую, абсолютно любую, подходящую для вас духовную практику, почитать молитву или мантру, или послушать, или сходить в храм, или посмотреть в интернете службу. Можно коротенький кусочек, не обязательно всю. Или, может быть, вы серьезно йога занимаетесь. Или просто помедитировать на имя Бога, представить себе, кто он такой. В общем, тут у вас есть для фантазии все варианты. Попробуйте что-то сделать в качестве духовной практики. Поделитесь потом, какое было настроение.